Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Обновление 12.1 Сейчас будем читать, смотреть, разбираться Что это обновление нам нового в игру принесет Ну и первое и самое главное Это новые uh, корабли Подводные лодки Великобритании В этом обновлении пойдут у нас в ранний доступ Здесь на картинке представлена. Причем восьмерка и десятка что только Две штуки всего будет Какая-то прям, ну Мини-мини ветка Uh, не знаю, может быть что-то еще Но я вообще, если честно, не помню, чтобы ранее эти подводные лодки показывали Да, там обычно в Москве тестируются Да, последняя, если что, я помню, но это пан Американские крейс крейсера, по-моему, легкие И советские подводные лодки ну, Вот я думал, советские подводные лодки у нас все-таки еще в игре должны, да, появиться А тут, бац, оптия выкатывает, что у нас будет ранний доступ к британским подводным лодкам Что они себя представляют вообще не знаю, на что они способны, тоже непонятно. Но, если честно, вообще этот класс, ну, пока что... Какую-то популярность в игре не завоевал, да Уже две ветки у нас, получается, в игре присутствуют Причем достаточно давно, чтобы люди успели, да, их прокачать там Ну и как-то не так часто в бою, если честно, подводные лодки встречаются, да а то многие там, особенно, кто любит играть на линкорах, переживали, верещали Ну, как обычно, да, в игре есть у нас токсичные классы Но мне кажется, авианосцы, к примеру, особенно если, да, хорошие игроки Раздражают гораздо больше, чем подводные лодки Ну, бывает, да, ситуации можно, конечно, Попасть в бою, что и подводная лодка у тебя будет, да, там безнаказанно тиранить, и ты ничего не можешь сделать. Ну, некоторые просто еще да, не знают, как правильно, к примеру, да, сбрасывать глубинные бомбы, брать упреждения там, там ну, так далее и тому подобное. Ну, понятно, что в игре попадаешь в ситуации что любой класс для любого может стать токсичен, так же, как и для эсминцев. Другой эсминец, да, к примеру, артиллерийский там или что, да, для торпедного не знаю там опять те же авианосцы, корабли с этими гидрокустиками с РЛС-ками, или так же как для крейсера крупный калибр линкора, который может тебя ваншотнуть, то есть, но ну, это просто уже игровые условности, никуда от этого не денешься, и часто в бою попадаешь, бывает что, да, ты ничего сделать не можешь, к примеру, от а тебя какая-нибудь вот эта подводная лодка, да, ну а что, эсминцы мало токсичны для тех же линкоров, что ли, да, также бывает, доставляют, мягко говоря, определенные неудобства, ну и на подводных лодках здесь смысла останавливаться никакого не вижу, да, ну просто вон что картинка смотреть, ну, картинка не дает никакого, да, понятия о том, что это будет за корабль, я понимаю, да, если там крейсер или лин линкор, можно хотя бы там по картинке рассмотреть там главный калибр, по крайней мере количество башен там так далее и тому подобное, здесь торпедные аппараты не видно, что там перезарядка, это в общем <laughs> ничего непонятно Смотрим дальше Так, коллективные боевые задачи Вот это что-то новенькое Так, в этом обновлении будут добавлены коллективные задачи Цель такой задачи будет общей Для всех игроков и каждый участвующий будет вносить вклад в ее прогресс. Коллективные боевые задачи могут быть представлены как цепочками, так и отдельными задачами. Да? То есть будет какая-то мега-задача, которая будет, ну, не знаю, может, надо как-то активировать, там, зайти, что ли, да, там типа, п -п -п -п принять участие, участие да? там, подтвердить или что, я не знаю. То есть, которую все игроки, так сказать, скопом вносят свой вклад. И потом получаем, ну, наверное, какую-то хорошую, я надеюсь, награду, да, а не просто тебе, найти тебе... контейнер с флажочками. Ну, с другой стороны, да, это нас ни к чему не обязывает, Мы, опять же, просто играем, ну и что-то в итоге получаем Так, после выполнения коллективной боевой задачи Все игроки, которые принимали в ней участие, получат игровую награду Да, вот какая награда здесь, по-моему, не написано. Ну ладно, надо сначала прочитать, а потом уже делать вывод Коллективная боевая задача может быть выполнена до времени ее завершения То есть, да, ну понятно, будет ограничение по времени там какое-то В таком случае награду получат только те игроки, которые успели внести свой вклад в прогресс Задача. Так, новые настройки режима превосходства. Так, будут пересмотрены стартовое количество очков в начале боя, а также количество очков, начисляющиеся одной команде и отнимающиеся у другой при уничтожении кораблей. Стартовое количество очков в начале боя будет 200. Очки при уничтожении корабля противника плюс 40 для всех классов кораблей. Так, очки при потере корабля минус 32 очка для всех классов кораблей. Измени... Измененный режим превосходства будет добавлен на карты Новый Рассвет, Линия Разлома, Осколки, Трезубец, Соседи, зоны Крушения Альфа, Северные Воды и Фарерские Острова. Так, клановый бои с 20 февраля по 10 апреля. 20 сезон называется Саламандра. Формат 7 на 7 на кораблях 10 уровня. Ограничения без авианосцев и подводных лодок не более двух линкоров. На команду. Так, технические улучшения. Добавлена интерактивная музыка для подводных лодок. Она будет соответствовать геймплею субмарин, изменяться в зависимости от ситуации в бою и от того, где находится субмарин на поверхности или под водой. Новая музыка будет активно в динамической и смешанном режимах музыки. Обновлено отображение и на авианосцев в порту и в бою. Теперь на ней отображаются все доступные. На корабле вида эскадрильи, количество самолетов каждой эскадрили на подлубе равно размеру атакующего звена Так, добавлены изменения контента Так, командир анбони Бонни и Вера Михайлова Да, тут, ну, одна это пиратка какая-то вот это, я так понимаю, Ан Бонни и Вера Михайлова Ну, не знаю, может это какой-то исторический персонаж, если кто знает, меня извиняюсь за свое невежество так, памятный флаг и нашивка Королева Морей. В будущем планируется проводить соревнование Царь Морей, которое станет заменой King of the Sea. В связи с этим обновлены внешний вид, а также название и описание соответствующего тематического контента. Так, ну и дальше тут уже, да, какие-то контейнеры, составы контейнеров, описание. Так, сейчас посмотрим. Так, обновлен ряд контейнеров. Состав особых контейнеров. Премиум корабль станет аналогичным контейнером. Премиум корабль. Ничего не понял. Так, компенсация в контейнерах премиум корабль будет в кредитах, а в особых контейнерах в дублонах. А, ну то есть будет обычный контейнеры и особый контейнер, да? Также обновлено название особых контейнеров. Они будут называться элитными контейнерами. Ну и состав мы тут изучать не будем. Ну понятно, да, что из этих контейнеров мы помимо кораблей еще там получаем всякую... Фигню, да, сейчас вот эти, ну, бонусы к Кораблям, которые, да, дают прибавку там, к заработку кредитов Опыту, свободному опыту, так далее и тому подобное Ну, и, да, там, корабельный Премиум аккаунт, опять же Уголь, там, сталь, что-нибудь подобное В общем, это сюда Вдаваться не стоит так, и обновлен премиум контейнер, контейнер дальние странства. И теперь из контейнера будут выпадать сразу три предмета. Вот, вот это давно надо было пора ввести. Еще до начала, кстати, Нового года. И добавить, чтобы из праздничных этих новогодних коробок выпадал тоже не один предмет, а хотя бы два. Да, как в танках, к примеру. В танках там у нас вообще выпадает по три, бывает и по четыре предмета. А тут один и одни расстройства с этим. У уменьшить, хотя пусть хрен чуть-чуть Количество наград вот этих, но чтобы выпадал Не один предмет, тогда и Не знаю, больше шансов может как бы Ну, по крайней мере, так об этом <laughs> Будет думаться, видеться, что больше шансов Получить премиум корабль, хотя, да, процент От этого, в принципе, не меняется Просто мы получим больше игрових, Игровых каких-то Короче, игрового имущества Ну и про обновление пока что все здесь, другой информации нет Ну, хотя нет чего, да? Написано здесь Новые корабли, хотя не знаю почему Во множественном числе, когда хотя корабль Один, это у нас пан-американский Крейсер Алмират Грей Или Грау, короче, ладно, какая разница Короче, легкий крейсер Так, посмотрим, что у нас себя представляет 4 башни по два ствола 152 миллиметра Есть на какие-то, да, особенности присущие, да, у нас эти крейсера, так получается, скоро в игре появится. Ну, в плане, да, будет целая прокачиваемая ветка. Так, максимальный урон, это неинтересно. Так, боевые инструкции. Время перезарядки главного калибра минус 20%. Что-то было. Да? Я думал, раньше у нас же это только присутствовало на так сказать, супер-кораблях, да, вот эти какие-то там появляются инструкции, не знаю, решили ветку добавить. Так, время набора двигателя максимальной мощности минус 25%, это то, есть то что нам дает эта вот инструкция. Максимальная скорость хода корабля плюс 10%, время действия 60 секунд. Ну, возможно, видим, за это вот режиме. есть такая у нас новая механика, которая будет присутствовать на ветке этих прокачиваемых крейсеров. Так, необходимое количество по попаданий в залпе для его засчитывания 5, необходимое количество залпов при стрелке 5, время бездействия 30 секунд, то есть за 30 секунд мы не стреляем, и а у нас будет эта пристрелка сбрасываться, но это как и сейчас, да, к примеру, там, у немецкого. Так, интервал между сбросами прогресса без... За бездействие 5 секунд, потери прогресса за бездействие 8,3%. Так, ну также у нас на вооружение глубинные бомбы. Ну, понятное дело, что ПВО. Из расходников аварийка, ремка и гидроакустика, либо заградка на выбор. В общем, вот такой вот корабль. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.